Смотрите, что такое пассивное агрессивное воздействие? Да, вот вы что имели в виду под этим? Интонации или… В первую очередь интонации. В первую очередь интонации. То, что невербально. То, что да. скрытое содержание. Интонация… Да, поведение, движение, там, все что угодно. Ну, например, есть просто вопрос. Ну, я сейчас там. Вот, да, вот вопрос, например, а почему вот вы решили стать вегетарианцем? Например, это вопрос, да? А есть пассивно агрессивное воздействие под названием, и что? Почему это ты тут решил стать вегетарианцем? Вы какие-то нации имеете в виду, или какие-то другие? А, я имею в когда все поведение человека невербальное. Угу. Неприятие, недовольство, раздражение. Угу. То, что вежда в воспитании, не позволяет выражать в открытую, это очень нагрегает ситуацию. Это не веждасть, не воспитание, это страх. Потому что можно спокойно и вежливо объяснить, что не устраивает. Люди ну, же предпочитают не это, нависит, показывает, насколько он относится с высокомерным, считает, я, я что нужно себя по-другому. Я то, думаю, что… что ситуация вообще не Я думаю, что я вас поняла. Абсолютно. Абсолютно важные люди. Важны. Вы, человек, Вы терпите дискомфорт от этого, да, моральный? Естественно. Естественно. Естественно. Да. Хорошо. Да. Это самый сложный, самый сложный, разрешимый уровень конфликта. К сожалению, он решается только тем, что вывести этот конфликт из пассивно-агрессивной стадии в агрессивную стадию. Обострять. Обостр без обострения не будет исцеления. Можно не обострять, продолжать в том же духе и как-то это все минимизировать свои эмоциональные потери, дабы не обострять. Но вот эти вот покусывания, вот эти вот уколы, интенсионные уколы, если они причиняют моральные страдания, то привыкать к ним – это все равно, что, знаете, сесть на горячую печку попой. Это понятно. Да, понятно. с есть вопрос, есть ли какие-то техники, которые позволяют не доводить до скандалов, внутри семьи, но тем не менее каким-то образом э, менять отношения к человеку, хотя бы ставить на место. Через Я-сообщение – самая экологичная технология. Как? как насчет сарказма? То же У -у -у. самое. Через Я-сообщение. Я, я понимаю, что ты сейчас саркастичен со мной и ироничен к этому вопросу. Нет, наоборот. Сама моя уходить то есть Один против агрессии – кто не него против агрессии? Да не вопрос, может и так. Я если для вас это хорошая защита, можно через сарказм. Но сарказм – это обычно защита. Защищаем мы что-то. Что-то – это когда мы имеем боль. Мы, нам больно, мы надеваем маску. Маску сарказма или маску умника. Но эта язва, эта метастаза, она никуда не уходит и никуда не надевается, даже если сверху хорошая маска сарказма, Если она вам помогает, это очень все здорово, это одна из приемлемых, нормальных масок. Можно маску философа, можно маску врача-психотерапевта, то есть начать с ними разговаривать как с умственно отсталыми людьми. Но вы знаете, вы же не будете обижаться на умственно отсталого человека, да? вы же будете с ним разговаривать как с глубоко больным человеком. Но это все, понимаете, маски. И если внутри у вас ничего не меняется, остается это боль и дискомфорт, то это только лишь временная мера, к сожалению. Да? А исцеления без обострения не будет. Вот сразу вам скажу, чтобы вы были без иллюзий. Выводить конфликт в агрессивную форму – это не значит скандал, это не значит ругань. Это значит разоблачить и четко обозначить, что для меня неприемлемо. И можно спокойно через то же «я» сообщение. Мне плохо, когда со мной разговариваешь ты подобным тоном. Я прошу тебя, обрати, пожалуйста, на это внимание. Мне больно и плохо, у меня вот тут начинает болеть. Потому что я чувствую, там, не знаю, твои презрение или твое вот это вот. И мне от этого сильно... То есть начать говорить человеку о своих ощущениях. Но вы знаете, если я психически адекватный человек, мой родственник мне раз за разом говорит, послушай, ты сейчас меня размазываешь просто, я либо начинаю менять свое поведение, либо я настолько уже упор-то правый в этом во всем человек, но он может быть, со мной со временем перестают общаться. В целом. Бывают токсичные родственники, я вам сразу скажу, они бывают, не со всеми можно справиться, и иногда приходится делать выбор, ограничивать общение, такое тоже бывает, потому что иногда токсичность людей зашкаливает, и никакими техниками, никакими техниками вы с этим не справитесь. У меня была